Смотрите, друзья, вот что, что это такое, да, то есть здесь, здесь нисколько не пытаюсь манипулировать, как говорит Фрейд, через сексуальные какие-то потребности да, людям, бизнесменам, предпринимателям. Я рассказывал эту историю да, и говорил примерно следующее. Итак, история сводится к следующему, то есть я говорю, представьте себе, что в 1988 году, в 1988 году был еще Советский Союз, были наши зарплаты, вернее не наши зарплаты, а зарплаты наших родителей, советская пищевая промышленность придумала бы колбасу, которая имеет неограниченный срок хранения, то есть реально не, не теряются ее потребители такие качества, она не портится, да, но вот придумали, да, свершилось. И вы берете эту колбасу, покупаете там два вагона по 3 рубля 20 копеек. Да? То есть средняя зарплата 120 рублей это получается ну, там, по 30-40 килограммов ежемесячно покупаете с 88 по 1993 год и складируете где-то на складе у себя. А сегодня бы эту колбасу продали за 680 рублей килограмм. Но вот кто-то говорит, что в этом случае бы он заработал, да? ну, то есть купил там за. 3 рубля 20 копеек продал за 680 рублей. Я как финансист говорю, что вы бы сохранили покупательскую способность денег. Это опять к вопросу инфляционной составляющей в цене. Для многих до недавнего времени такой колбасой была недвижимость. Вот график цен на недвижимость синим цветом это, соответственно, график в рублях цена московской недвижимости на сайте ИРН, да, можно, можете получить красным это, соответственно, график недвижимости в долларах и зеленым график недвижимости московской зеленым графиком это евро непосредственно. Что здесь характерным, что для большинства людей такой колбасой была недвижимость, но недвижимость это тоже рынок это тоже вопрос баланса спроса и предложения. Недвижимость еще будет падать, и это тоже еще отдельная тема для разговора, да, для отдельного мастер-класса, я сейчас про убеждать и какие-то аргументы приводить не буду, я просто хочу показать вам определенную дину, связанную с тем, что цена недвижимости в долларах, московская, да, находится в настоящий момент в ценах 2006 года. Да, в рублях может быть она там подросла, потом упала и вроде бы как сейчас снова восстанавливаться начинает, но в долларах она потеряла и потеряла существенно. И в этом случае я тоже привожу пример, четырнадцатый год, доллар растет, люди сумасшедшие, поток, мы первый, кстати вот как раз проводили первый антикризис, да, и как раз я про это говорил, что недвижимость нужно продавать, с клиентами продавали, многие клиенты клуба миллионеров тогда избавились от недвижимости. Четырнадцатый год покупаете, не знаю там, двухкомнатную квартиру в Москве за 15 миллионов в начале года, да, когда доллар еще там по 30 был, то есть, 15 миллионов разделить на 30 – это 500 тысяч долларов. 500 тысяч долларов, сдаете эту квартиру за 60 тысяч рублей, едете в Таиланд дауншифтить, да, то есть, у вас пассивный доход 2000 долларов, это получается 60 тысяч бат, э, ну, царь бог, да, то есть в Таиланде, если у тебя есть 60 тысяч баст на кармане, ты живешь, то ты там действительно много что можешь себе позволить. 2014 год прошел, прошло 5 лет, цена квартиры в рублях упала с 15 миллионов до 12 миллионов, курс доллара с 30 до 60, 000. то есть в долларах эта квартира уже стоит не 500 тысяч долларов, а стоит она уже. 200 тысяч долларов, то есть 300 тысяч долларов потеряно. И раньше, если рентная доходность была 2000 долларов, сейчас арендаторы попросили снижение цены на 10 процентов, сдается она там за 55 тысяч рублей, что не составляет даже и тысячи долларов. Да? То есть, получалось, упала и рентная доходность, и капитал потерян, так это работает. Да? То есть, недвижимость перестает работать, опять-таки, сейчас нет времени. Для того, чтобы углубляться в тему с недвижимостью, просто я вам хотел на графике показать, что это не является панацеей, то есть недвижимость редко можно когда оценить как некую коммерческую корову, да, то есть это не является объектом коммерческой коровы, потому что недвижимость не создает прибавочной стоимости, она не создает капитал. Да, вы можете сдавать ее в аренду, но опять-таки прибавочной стоимости, ценности, прибыли она как таковой не приносит, потому что этот капитал во многом сейчас съедается и налогами, и сама цена недвижимости упала в цене, то есть не закрыла инфляционную составляющую. Это касается не только недвижимости России, да, то есть The Economist приводил такую статистику по росту цен на недвижимость с 1975 по 2015 год. Но ну, то есть можно видеть, да, что пределы роста там максимум от. 0,4%, да, до 3% в Великобритании был рост по 2015 год, и то после 2015 года цены на недвижимость в Великобритании существенно снизились, да. То есть здесь не взяты года 16, 17, 18, когда вот э, было падение процентных ставок. То есть недвижимость не является панацеей, да, то есть в недвижимости вы точно капитала не приумножите. Ну тут тоже, наверное, в качестве аргумента, да, привод, э, я привел график цены на недвижимость, в коммерческую, жилую, промышленную в Японии, то есть в Японии с 95 -го года цены на недвижимость упали, да, то есть это просто ну, показатель, некий аргумент, да, я говорю, почему это работает, почему не работает недвижимость. Недвижимость – это точно такой же рынок, если у вас упадет спрос, даже в том же самом предложении цена на товар упадет. Поэтому вот такое хотелось упомянуть про недвижимость.